создано при поддержке ярмарки Аками. Ватоши коко ако око соотсу куни и таки машта. ва мададжи гю у канжимасу. Китаку Тео Куонау Кото Вананиму Анимасену Сушите Ваташи Нина Ни Ошимаска Секаку Ни Конничива, Ваташи Вофея Ни Тэки Машита Ка? Рио Несу Хай, Сенпай Су-су-су-су-су Всем привет, это Лимми и... Ага, я шучу. А, Итак, слушай, вот наше первое интервью. Скажи, зачем ты согласился быть моим императором? Ты бы меня повесила, заковала в кандалы и все равно при, притащила сюда. Верно, хорошо. Следующий вопрос. Ты будешь монтировать мое видео? С ярмарки. Почему я? Потому что... Просто... Ты же согласился быть не, оператором. Нет, не. посмотрела игры истории? Типа что, это, да? так же, да? В темницу там. <laughs> Даю да, вилку. Делай видео. Делай обзор. Как я вилкой это делать буду? Чисти видео. Чисти <laughs> видео. Форматируй диск. мне не надо. Пожалуйста, где ты бомжевал сегодня? Я видела запись, что ты кого-то звал. Я бомжевал так -так -так -так. дома с ним. А, Добрый вечерочек, он бомжевал со мной дома, да? Я не буду шутить, что вы это... Могать в пирамиду? Потому что я избавилась. Я теперь, я теперь не люблю его. идти. теперь будешь меня хотели... поддерживать? Мы хотели... Мы хотели. Хорошо, молодец. Только у меня камера покосилась. Добрейший вечерочек, сегодня мы будем на аниме-песте, сейчас мы смотрим на значки, можешь показать все значки, они будут накрыты тряпками, да, я понимаю, это тот самый Влад, тот самый Влад, посмотрите на него. Кому ты доверила вторую камеру? Тебе. Мне? Да. Где? Сейчас отдам. Я, конечно, понимаю, что я игрок в них, но на сколько? Знаешь, что на рэпера сейчас уже похож? На Да, ты вот с тебя А, этот, сейчас жив. Окси. Мне кажется, вот это. Что раз… Да. Ч починила? <с получилось> Вроде у меня все. Сейчас… Ух ты! А этого я не видела. А, точно, это было. Горох? Серьезно, горох? Серьезно, горох. давай мы сделаем так. Я могу на этом вечно залипать. Я не трогаю. Чтобы никто не трогал. А мне можно трогать? Я как за скрытую камеру, да, сама. Я поздравляю. Где У тебя нормально, у меня нет. Я поздравляю. Дай мне поздравить людей. Я поздравляю Диану за вчерашний день рождения. Ты поздравляешь ее или нет? Да, я забыл. И Аню из Москвы. Это, это. это все ванда. Просто запись ванда. А что, тут все с разных стран, что ли? Конечно. Давайте сначала. Что откуда? Вот это вот. Вот что это наше, да? Это наше вот, вот. обская. Смотри, нет. Но. Российская. Вот это вот. Значки, э, плакаты, наклейки, Но. сумки, э, календари. Это все. Здесь у нас в России сделано. Угу. Вот. Игрушки. Игрушки, И, игрушки а, тоже часть России. То часть есть... России. Да. Как, как Крым присоединили? Нет, нет. нет. Ну, в том смысле, что у нас здесь есть люди, которые очень много шьют сами. А -а -а. Да. Вот это у нас пошили, вот это вот. Сиреневая. В общем, у нас здесь очень много творческие люди. Да? на А вкусняшки из тайване Ты что, не снимаешь, что вообще ты мой оператор, все, я увольняю тебя. О, ушки. Я сказал, трусов нет. Привет. Где трусы? Тебе... Да нету, мне там сказали нету. Значит нету. Я тут ради трусов вообще достаю. А, а меня вот просто... Мне тебя жалко. На поиске трусов. Я с вами. Хорошо, держись. Я скреплена с тобой проводом. Понимаешь? Скажите мне, где трусы? Кто? Трусы. Раскупили. Еще нет, не а, началось. Нет, нет, а, до, до, до, до. До? Ну, взя... Нет, мы их взяли на сезон, ну, собственно, они у нас как бы это... Я хотела трусы купить. Ну, мы сейчас. А... Знаешь, что будем на самом деле делать, что? чтобы было просто более вот людям, что-то, если взять, хочется, да. чтобы взять. Мы сейчас очень будем широко практиковать практику предзаказов. Потому что у нас вот буквально вот прямо на днях запускается сайт. У да. него можно будет зайти и что-то себе на ярмарку заранее отложить. Я просто хотела Мы их, э, ну, взяли... Получается, нету. А, а, а, всего штук 40, чтобы узнать. Ага. понимаешь? И, собственно, они у нас как-то вот... <свист> <свист> и все, и нету. Вот. Ну, я так тебе просто скажу по, по секрету. А, надеюсь, это не попадет. <свист> Что не попадет? <свист> В ролик. Я тоже это надеюсь, мы да. посмотрим Так, ну вот, э, смотри, штука в том, что из них, как минимум, э, половину у нас взяли э, девчонки на э, складе сразу Они как только зашли, они говорят, о, нормально И все, и они вот так вот только Я так, так слушайте, они мне, Дима, спокойно Все, понимаете? Я бы тоже сейчас тросы взяла. Ну вот мы сейчас на зимние будем брать. О, зимние трусы? Нет, нет. на зимние. Ну ты ж прям так скажи, давайте мне, знаешь, а? снимайте. А вдруг я тут у кого-нибудь трусы найду? Ну тогда возьму. Это скользко вообще. Не, значит, ну мало такая. ли случайно в какой нибудь пакетике а, завалялась. Нет, нет, здесь их нет. Ну я просто на самом деле. Сообщаю, у нас наш шаг, у нас идет летний а, сезон, июля, август. <свист> и я могу сказать, что их уже а, не было в июле Понятно. Знаешь... Тогда буду ждать. Осталось у меня без трусов. <свист> я оператора нашла. вот Тебе нужны трусы. Да, мне потерялся смысл моей жизни. Нажми не свои. А Что? Давай рюкзаки у, у... у кого-то. Нет, я хочу себя. Нет. Давай. Дай. Дай. Дай. Тяжелый. Ой, легкота какая. По... По... Сколько по... можно, а? Че? На, Антон, <социт> лови. <социт> Не, можно, можно. Лови. Владик, мне. Ладик, давай я. На. <социт> Вообще-то вещи вон там. Какая так... разница? Идем вещи? Ладно, давай покажу. Ладно, он так идет строго, ты так строго идешь, типа, знаешь, вот как, как в кто-то разозлился и так ходит, вот так вот сейчас. Да, так, я тебе сюда твою вещи пух ты. вот сюда запомни. Хорошо, ладно. Привет всем, я Лими, я стою здесь, я хочу получить Оскар, где люди? Ты уже снимаешь, да? Да он снимает. В этом зале собрались все мои подписчики. Здравствуй, человек. <сех> Слушай, ты так сидишь, я показалась ты игрушка <сех> тоже. <сех> <сех> <сех> ты тоже <предаешь>. Сколько стоишь? <сех> Ой, я не знаю, я еще не придумала. Подумаешь, вот это, кстати, да? ручная работа, мне говорили. Да? Ну, потому что, ну, да, сказали. Бижутерия. Там аниме-бижутерия. Бижутерия? Что? Там не было пластера с панцессками. Как там не было пластыра с панцессками? Ну, ты не такой. А интересно, я на стоп поставил или как? Да. Ой, нет, Антон, да. <свят> давай я тебя... Нет, я не хочу тебя протыкать. Валера. <свят> Ты будешь так снимать, да? А ну! А О, идеально! Я тебе чего вам говорю? Годная идея, слушай. Я <свят> серьезно? Все, все, иди тащи я, я тебе потом рано или поздно дам. Если <свят> она не зафонит. Владик, есть айпадик? У меня нет айпада. У меня, знаешь, у меня очень много шуток, я специально их придумала для яблоков. Специально ярких. для меня, что свое да. схватило, да? да? Да, да, да, сейчас я их прочитаю даже, я их записала. Владик, ходишь в садик? Это обидно, я не ходил в детский сад. Да? Да. А почему? Я воспитывался дома, с деревянными игрушками. Реально. Блин, ну круто, реально, реальные это, вот, деревянные игрушки У меня да, не было да. Их побивали к потолку, чего крутого? Тебе а, не хватает <свят> лечения Владик, у тебя есть братик? Старший шланг Да? Да <свят> А ну-ка, веселое детство Владик, ты лунатик? Если бы <свят> Хорошо Владик, ты флегматик? Хотя не видно, не скажу. Да, как-то странная шутка. Ну, ну де, то, дети, которые смотрят, смотреть будут, это, не пойму. Владик, пошли в садик. В детстве налазился, там ветрянку мой брат. Ты что сказал, не был в садике. Я не был, но когда я был в школе, я туда лазил. Там классные вот эти домики, на них крышу залазишь, и кидаешь, в людей пластилином. Классно. Первый класс. Владик, надо миллиардик. Знаешь, это обида с моими финансами. Вот студент стоит перед тобой, это бедный стубрат. Он вообще не живет. Это вообще ужасно. У меня общага, вот у меня третья общага, она вообще тросами затянута. Если один трос спилить или поджарить, то все, весь как в доме, просто зря. просто Замечательно. Эм, да. Владик, есть плакатик? Это не ко мне, это к ну хорошо. Спасибо, спасибо. У меня шутки кончились. Черт, чего? Ромео, ты покинул меня. Ты, ты взял камеру вместо меня. Мне ну, часа обидно было, да? Ромео, как же ты мог променять меня на камеру? Я вообще-то за сцену ушла, а видео должно было кончиться. Да. Тетраночки, тетраночки, тетраночки. Тетраночки, тетраночки, тетрадочки, тетрадочки. Сколько, мать, вашу народу? Ну, хотя бы не 400 человек, как в прошлый раз. О! Хотя бы не 400 человек, как в прошлый раз. вот это здесь вот так толпа и вот так засов. Это писец был просто ужас. Я помню. О, неоригинальный человек, привет! Давно не виделись. Стоп, а я снимаю? А, а я снимаю ее на стоп. Скажи, сколько стоит цена? 300. Ладно, шутки не будет. Та-та-та-та. -da -da <с Kenya> Что такое? Ой, они какие остренькие! На мне. <sassy> <laughs> как давно вы эти колготки носите или чулки? <coughs> когда я... когда я, я остался в магазине после дождя, <filler> и не было другой обуви. Я одел сланцы с покемонами, носочки, любимые полоса, и пошел домой положим. Сделай кубуруми, чтобы мы узнали. Смотри-ка. Сделай вот так. То есть это вот. А, монетку тебе покинуть. Давайте это. Это будет. А если вот это, то вот это. Давай. Орел и решка. Новый сезон. Что купить? Ну я так узнала. Они дешевле. где он это получил а ты что хотела ну да как там кто это купит надо постирать что у меня сейчас на стопе стоит не пуп, ну, а на на на я думаю, у него должна быть шляпа из какого-то твердого материала. Нет. Ну, ладно. И сколько ты брало? Я не знаю, сколько брали, этого GoPro. Он... Она не мое. А она и она сейчас стоп мою. стоит. Сразу. 하고, Давай, ты ты от ты стоишь, кулачок, кулачок отбей. Кулачок отбей. Кулачок отбей. Ты снимаешь бедра? Нет, я так снимал бедра. Ну, сейчас у меня стоп стоит. Чувак, ты хотел мне отбить? Эй, чувак, ты хотел отбить? Ты ты хотел отбить? Тум-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тум-тум. Камеры Один! Серьезный! Удар! Ай, блин, я свою камеру не включу, давай повторим! Блин, она ж трясет худоговая. Мы прошли весь круг Молодец Она мне только что всунула Она вот... Да, GoPro подешевле Пока. не знаю, сколько брали это GoPro Оно не мое и это тоже не моё. Давай, кулачок отбей. Думаешь, кулачок отбей. Кулачок отбей. Кулачок отбей. Кулачок отбей. Кулачок отбей. Кулачок. Кулачок. Кулачок. Еще. кулачок. А -а -а. Еще. -у -у -у. Камерой подожди. Один. Серьезный Удар. А -а -а тун тун тун тун один серьезный удар да! Что-то как-то не воодушевляло Кулачок Кулачок Кулачок Кулак Кулак Камера работает? Наверно Давай еще кулак не, давай вот прям вот, смотри, не-не. Давай. Вверх. Кулак. Кулак. Кулак. Кулак. Так. Кулак. Во! С ним кулак. Страшно. Кулак. У меня, видишь, охрана есть, так что это. Кто всем кулаком не ходи. Стол снесешь, мы тебе его вошли. Кулак. кулак. Кулак. Кулак. Кулак. Ну дай мне кулак. Ну дай ты. Ай, кольцо. Да. Так. Все, да, все. все. Все вроде. Фу. Хыш со стороны площадки. Это моя зона. Это моя территория. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Кулачок. Что? Кулачок. Все. сейчас мне больше не нужно. Хочешь попить? Да, что Что вы хотите... Что вы хотите сказать по поводу ярмарки? Валера дурак. Обосновано. А помимо и что тебе нравится в ярмарке? Наверное то, что можно с кем-нибудь пообщаться, подтвердить значки или запись. <Балет>. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Чё такая грустненькая? А ты на чём стоишь? На блокнотах опять. Резко локтем влево. Не успел. <с Коррес> Валера хороший оператор. Ага. У тебя камера почти села, кстати. Это ты ее сел, пать. Под... Ты сел ее. Ты знаешь, как батарейка реагирует на камеру. Ну, ну да, ты же не Шерлок. У меня есть... Зачем? Почему Мне не нравится. Что? Это моя зона. И что? Это моя территория. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Мне все равно. Я... У нас сегодня много операторов. Минута до события. Пять дней до инцидента. Я уеду жить в but... ад. Нет, я уеду жить в Gravity Falls. Ты именно ты пойдешь на эту ярмарку и получишь небоизставление. Могучее представление и залатываешь каких-нибудь тян. А ну если ты девушка, то тем более. Приходи. Мы уже делаем. Да. Скоро на пабе так скоро. Ладно это рекорд. Нормально. еще не началась, а вы меня уже. селенуха Десять минут идти Это знаешь ты уже фильм снимаешь? Давай ты же Шерлок, давай серьезно. Сейчас короче тебя засерят серят, ну серым сделают и ты рип. Рип. Есть, хочешь, ленту еще такой сделать? Да-да-да-да а Он вообще-то Шерлок, не надо тут Шерлок? Шерлок? Я Шерлок, главный ну, герой! не Шерлок герой. Герой. Дайте, герой. Герой. Герой. Дайте ему зеленый шарф ну, и не отличите его Я ГГ, это документалка Все, у нас, нас как Это не игра тронов! весь. подожди, игра престолов здесь Это не игра А у меня вопрос, что это за личинки? Все маску сделал так, чтобы поорать один раз раз? Но теперь это вот у меня штатив очень удобный, кстати, что тебе типа, не нравится, как я в нем выгляжу Что она нашла? Минут 5, 10, чтобы не знаю, кареты, ну, вот хорошая идея Ну это знаешь, это интрига Он в <laughs> <laughs> Влад, Влад, Влад Влад, Влад Сделай так. Тебе, что в камеру было видно. Кстати, обрабатывать умеешь? Нет. Скинешь, с ней Если ты нормально снимешь, снимай все. Я снимаю все. Все, идешь, подходишь, спрашиваешь. Я сделаю все. Мужик, ты как? <свист> его... Я <свист> Все норм, я его исправляю. Понимаешь? Она, понимаешь, она чтобы не сказать мне, зовет она и начала делать вот так. Падай, не падай. Минута до инцидента. Пошли, пошел а, насилие среди выживших. Да, это было жестоко. Они начинают щекотать меня со спины. Но есть один плюс: на меня не действует это. Камера села. А, -а, а Зеленуха! <свист> <свист> боги. О, боги, кто ты? Зап! Ну ладно, не буду запинывать. ирод Ты, ты его уронил. Нет, ты его не уронил, ну ладно. Он не, уронил. не трогать его, не трогать! Ты че делаешь, мать твою за ногу? Так, Я... А где мне сесть? Это чё? Ты чё? Ты чё? ты чё? Да, это мой стук. Это, это, это мой талисман, ты что? Мы будем стоять, не бойся ты. В смысле? Как эту боль преодолеть? Как заставить мое сердце вновь биться? Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь, Не удосужившись даже проститься? Далеко, далеко, в дальние-дальние страны Далеко, далеко, я уеду лечить свои раны Наверно, спросишь, мама, почему я так плачу в последнее время? Откуда женское белье в моем шкафу? Тебе придется поверить, придется поверить! Все решено, мама, я ги. Можете просто промолчать! Жить и злиться или беситься Мне на это наплевать ну, Там еще продолжение есть